Здравствуйте, друзья, и это вторая часть моих адвокатских будней. Первая часть получила положительные отклики, поэтому пока есть энергия, пока есть запал и желание, буду продолжать снимать. И На этой неделе мне предстоит получать деньги по решению ЕСПЧ, мы будем вступать по новому делу, и у меня будет суд, где мы взыскиваем задолженность без расписки. Друзья, но ну, первая моя задача это получить выплату от ИСПЧ, И я не случайно сделал этот выпуск более динамичным. Я буду очень по минимуму сидеть где-то в кабинете. В основном это будут съемки на улицах, съемки в судах. Тем самым я хочу показать, что работа адвоката, она не заключается в постоянном нахождении в кабинете. А Связано с постоянным движением. То есть поговорка "волки ну, волка ноги кормят" она как раз очень подходит для этого случая. Что я могу сказать про ИСПЧ? Мой доверитель э, получил выплату. Дело в том, что его обвиняли в том, что он занимается. Дело в том, что его обменяли в том. Кевас? ресторана. Так. так. Себя снимаю не ресторан. Тебя можно? Хорошо, спасибо. Дело в том, что его обвиняли в преступлениях, связанных с предпринимательской деятельностью. И у нас по закону нельзя содержать под стражей человека, который обвиняется в подобных преступлениях. Тем не менее, все время следствия он просидел под стражей, и им была подана соответствующая жалоба. И Европейский суд по правам человека согласился и, в принципе, заявил, что судебные органы Российской Федерации не смогли пояснить, на каком основании человек находился в СИЗО. То есть, какие были такие обстоятельства, что нужно было нарушать закон, который прямо прописан в уголовно-процессуальном законодательстве. Европейский суд по правам человека присудил половиной тысяч евро, но данная денежная сумма, она не выплачивается автоматически. То есть, для того, чтобы ее получить, необходимо подать соответствующее заявление. А так как человек сейчас находится в местах не столь отдаленных, сам он это сделать не может, соответственно, будет подготовлена доверенность, точнее, доверенность уже подготовлена, мной заполнено будет заявление с указанием всех реквизитов, и на этой неделе я его подам. Вообще, Европейский суд по правам человека – это очень интересный орган, на основании решений которого могут изменить приговор, изменить уже вступившее в силу решение суда и на самом деле даже менять законодательство. Есть определенная процедура, то есть когда подается жалоба, далее отправляется запрос в Российскую Федерацию, а Российская Федерация может высказать против тех доводов, которые там указаны. Раньше этим занимался Минюст, сейчас по указу президента эти функции на себя взяла Генеральная прокуратура. Соответственно, я думаю, вам покажу и Министерство юстиции, съезжу туда, чтобы вам было интересно, и, соответственно, покажу саму Генеральную прокуратуру. Оставайтесь со мной, досмотрите видео до конца, вы не пожалеете. нас слушают, вы знаете? Да. Сейчас Они... идет на ага, я понял. Хорошо, спасибо. Итак, друзья, я нахожусь в Люблинском суде. Как видите, в маске. В судах у нас действует масочный режим. Мы его соблюдаем. И сегодня у нас будет спор по взысканию долга без расписки. Очень интересная категория дел, очень часто встречающаяся, когда люди, которые являются либо хорошими друзьями либо сожителями по каким-то причинам занимают деньги и не берут никаких подтверждающих документов затем должник не отдает деньги по различным причинам различными предлогами и возникает вопрос как же эти деньги взыскать конкретно мы начали собирать доказательства из за доказательств у нас были только переписки но суды у нас двояко относятся к перепискам особенно суды общей юрисдикции Поэтому доверителю подано заявление в полицию о том, что в отношении него совершены мошеннические действия. По сути это можно трактовать и так, потому что человек взял деньги, обещал эти деньги вернуть и не вернул. Полицейский опросил должника, должник долг признал, мы получили постановление об отказе и сейчас будем выходить в суд для того, чтобы доказывать свою позицию и взыскивать денежные средства. Да, уважаемый суд, имеется. Первый момент мы просим, просим приобщить уточненное исковое заявление, то есть о взыскании именно неосновательного обогащения с квитанцией об отправке второй стороны, соответственно. Также мы просим приобщить копию нотариального протокола осмотра переписки. Есть оригинал, можем на обозрение также предоставить. И еще мы подумали, решили заявить ходатайство об истребовании доказательств. Дело в том, что мы прикладывали банковские переводы, но, к сожалению, в тех переводах, которые дает нам банк, там не указано полная фамилия, имя, отчество ответчика. Соответственно, для того, чтобы ни у кого не возникало вопросов, что именно ответчик привязан к этим картам, к этому номеру телефона, просим соответствующую информацию истребовать у Сбербанка, готовы взять на руки все запросы для ускорения процесса. И также хотели бы уточнить, насколько я помню, на прошлом судебном заседании истребовали из полиции материал. Пока не также готовы взять на руки запрос и съездить лично в полицию. С этим, Итак, ну в принципе вы сами, наверное, все слышали, э, приобщили уточнение, ждем ответа из полиции, из банка. Кстати, очень мало кто берет такую, использует такую вещь, как запросы на руки. Очень полезная штука, ускоряет очень судебные процессы. То есть у нас по закону суд сам должен все запросы отправлять и получать ответы. Но можно взять запросы на руки и развести по соответствующим инстанциям. И почему-то мало кто из юристов и адвокатов этим пользуется. А между прочим, это существенно может ускорить судебное разбирательство. Я работаю дальше. Я думаю, в следующих сериях вы увидите развязку. В принципе, планирую разрешить это дело с положительным итогом. Друзья, за моей спиной отделение полиции. Вчера вступил в дело. По статье 228 наркотики звонил следователю для того, чтобы вступить в дело, непосредственно ознакомиться с документами. А у нас обвиняемый имеет право знакомиться со всеми документами, которые имеют к нему прямое отношение. То есть это его допросы, это его очные ставки, постановление о возбуждении уголовного дела. Это непосредственно назначение экспертиз. По телефону со следователем, особо договориться, не получилось. Почему-то некоторые сотрудники правоохранительных органов считают, что адвокат вступает в дело тогда, когда решит следователь. А по закону адвокат наступает тогда, когда он приобщил ордер. Соответственно, написан ряд ходатайств. Есть уже предварительная запись на прием к надзирающему прокурору. Сейчас пойдем пообщаемся. но ну, Надеюсь, что все-таки мы как-то решим вопрос мирно. Потому что человек вину признает, какого-то смысла вставлять друг другу палки в колеса я лично не вижу. Ну, здравствуйте, у меня следователь... Какой у нее кабинет, не подскажете? Все, да, я понял. Маскопилие? Да, конечно. Ну что, друзья, съездили мы не зря. Съездил я очень даже удачно сейчас выйду, расскажу. За моей спиной Министерство юстиции. То есть, можете посмотреть. Достаточно однообразное здание советской постройки, но тем не менее орган очень важный. Очень важный на самом деле, потому что он, в частности, занимается выдачей удостоверения адвокатам, лицензирует нотариусов, лицензирует экспертов судебных и раньше данный орган занимался вопросами взаимодействия с, суд... с Европейским судом по правам человека сейчас это отдано Генеральной прокуратуре но тем не менее для того чтобы у вас было понимание как выглядит этот орган и куда подавались заявления об исполнении решения я подъехал сегодня к Министерству юстиции и данное здание решил для вас Заснять, Поэтому посмотрите, полюбуйтесь. Ну а мы едем в Генеральную прокуратуру. Это тот орган, который сейчас занимается исполнением решений Европейского суда. Покажу вам и его. Друзья, за моей спиной вы можете увидеть здание Генеральной прокуратуры. Именно Генеральная прокуратура сейчас отвечает за взаимодействие с ЕСПЧ. Именно она пишет возражение, когда Европейский суд по правам человека жалобу принимает. И именно у нее теперь есть отдел, который отвечает за выплаты уже вынесенных решений. И, соответственно, сейчас туда я понесу заявление, которое я заполнил с доверенностью, со всеми реквизитами. И буду надеяться, что в самое ближайшее время мой доверитель получит причитающуюся ему сумму. Само здание, вход КПП, через который мы будем проходить, здание историческое, находится в центре Москвы. И как вы можете заметить, даже Ленин здесь неоднократно выступал, здесь чем имеется памятная табличка. Ну а мы отправляемся непосредственно подавать заявление. Вопрос разрешится очень скоро. друзья, я не знаю, видно вам или нет, но за моей спиной театр мимики и жеста. Очень удачная локация, и встал я сюда тоже не случайно. Действительно, как сказал кто-то из великих, вся наша жизнь игра, и люди все в ней актеры. Вот реально каждый играет какую-то роль. В целом, достаточно плодотворно переговорил со следователем, вступил в дело без проблем, получил все необходимые документы. Следователь свое поведение мотивировал тем, что по телефону непонятно, кто это был, непонятно, кто звонил. Ну, пусть будет так. Возможно, оно действительно так и есть. В любом случае, для меня главное не цель там наказать всех подряд и следователя на место поставить и так далее. Для меня цель это помочь моему доверителю. А эта задача постепенно выполняется. По крайней мере, первый этап обсуждения определенных вопросов и получения документов сегодня мы завершили идем дальше друзья начали мы этот выпуск в автомобиле и закончим мы его в автомобиле надеюсь вам понравилось напишите свои комментарии напишите свою критику напишите свое мнение свои пожелания ко всему я буду прислушиваться также если есть вопросы пишите вопросы правового характера на все я буду по мере возможности отвечать ну а мы с вами еще увидимся не забудьте подписаться на канал